Ученики отрабатывали приемы в специальном зале. Дошло дело до самого сложного приема. У всех получалось более-менее, но у одного ученика никак не выходило. Он не мог держать равновесие, падал, совершал нелепые движения. Другие ученики над ним смеялись. Тогда мастер отвел его в сторону и что-то ему сказал. После этого ученик молча покинул в зал. Настал следующий день. Он пришел на занятия и вместе со всеми тренировался. Дошло дело до самого сложного приема. Товарищи приготовились над ним смеяться, однако повода так и не представилось. Он выполнял упражнение просто безупречно, мастер даже привел его в пример другим. Ученики начали шептаться между собой. Один спросил, что с ним произошло, почему все так идеально? Второй ответил, просто мастер сказал ему вчера какой-то секрет, помнишь, он отводил его разговаривать в сторону. А ты слышал, что это были за слова? К общению присоединился третий ученик. Никакой это не секрет. Мастер ему просто сказал, иди во двор и сделай это упражнение тысячу раз. Пока это не сделаешь, тренироваться сюда не приходи.